Волатильность – ключевой элемент в этом э, плане, который влияет на то, что необходимо корректировать паттерны. И вот э, Average Daily Range в принципе э, в какой-то мере облегчит задачу работы э, с волатильностью, для того чтобы вообще понимать, какой там потенциал, как цена может еще ходить в течение дня. Итак, э, смотрите, вот у нас… Сейчас загружен индикатор на графике. У каждого дня есть по два уровня снизу, по два уровня сверху. Почему? Потому что у нас загружено, по сути, два индикатора. Что здесь есть в настройках? Тип расчетов. Максимум и минимум сессии. Это параметр, который отвечает к максимуму или к минимуму будет привязана одна из границ например давайте вот сейчас изменим цвет пускай будет оранжевый и вот здесь видимо видите максимум сессии и этот максимум находится вот здесь то есть верхняя граница скажем так верхняя граница ожидаемой Ожидаемого диапазона она находится здесь. Нижняя, соответственно, строится на 141 тик ниже. Второй индикатор, вот то же самое, те же самые настройки имеют, только здесь минимум сессии. И вот он прикреплен всегда к лою текущего диапазона дневного. И верхняя граница показывает его потенциал в случае движения вверх. Есть период, период 50. Он означает, что анализируется, анализируется 50 дней. На основании этих 50 дней высчитывается среднее значение диапазона. Понятно, что есть диапазоны, когда цена ходит меньше. Но если вы проанализируете на истории, то вы увидите, что цена зачастую проходит как раз вот этот диапазон и очень часто останавливается, там, либо разворачивается. Добавляя этот индикатор на разные инструменты, вы быстро поймете дневной диапазон. И вот буквально последний день, да, точнее текущий день, вы видите нижняя граница диапазона красным цветом отмечена вот здесь. То есть это лоу текущего дня. И хай текущего дня находится от максимальной цены, которая была на сегодня на расстоянии 10 тиков. То есть мы практически находимся у хая диапазона. И если, например, кто-то раздумывал о покупках, то здесь уже просто сегодня, скорее всего, не имеет смысла. А вот продажи сегодня... Если забыть о том, что это аптренд да, и продажи в данном контексте будут контртрендовые, ну, если кто-то, например, торгует контртренд, то эта зона очень близка к той, в которой цена может развернуться. Вы можете доработать этот диапазон, чтобы понимать, в каких зонах у вас может быть дополнительные зоны сопротивления поддержек. Особенно, если они будут совпадать э, с какими-то уровнями хай лоя э, диапазона, это будет прям дополнительным бонусом. Потому что э, все прекрасно понимают, что цена очень часто реагирует на уровни э, объемов, э, уровень, уровней дельт. И э, э, я хотел показать быстрый способ, э, как можно такие уровни э, настроить, Найти. Нам нужно открыть главное окно. Здесь у нас есть модуль All Price. Наверняка вы редко пользуетесь им, но на самом деле у него есть одна очень интересная функция. Вы можете Открыть информацию, например, о прошлом дне. Вот здесь выставляем последний день. И ставим фильтр по дельте отрицательной. У вас появляется э, уровень 2085 с максимальной отрицательной дельтой за вчера. Вы можете сразу же найти этот уровень 2085 и его отметить на графике. Вот вчера, во вчерашнем дне эта зона была с максимальной отрицательной дельтой. Ближайший уровень тоже, в принципе, здесь можно отметить 284, но так как он рядом, не будем его отмечать. Также э, пользуйтесь скейлом. Я, например, посмотрел разные варианты. Мне, например, понравился скейл 5, то есть масштаб 5. Совмещаются ближайшие уровни. И смотрим, у нас э, максимальная отрицательная дельта минус 1416 на 2085. Тот же уровень, в общем, мы его отмечаем как, как важный. М -м -м -м. Нажимаем еще раз на дельту, получаем положительную дельту. Э -э 2050 уровень, сразу же его отмечаем. 2050, э -э 2055 рядышком. Можно тоже его отметить. И уберем скейл. Посмотрим, отличается ли положительная дельта. Ну, на масштабе 1 крупная положительная дельта за вчерашний день была в районе 27,7-20,74. 27,7-20,74. В общем, где-то вот в этом вот диапазоне. У нас выстроилась вот такая вот схема уровней по дельте. Можно несколько уровней для удобства, например, определить в зоны. И если цена будет двигаться вниз к этим зонам, вы можете ожидать разворота. И вот здесь на, в начале текущего дня была небольшая коррекция немного мы не дошли до конкретно вот выставленного нами уровня но здесь цена на подходе остановилась и мы видим, что после этого произошел разворот и цена пошла вверх можно также здесь отфильтровать крупный объем, но в принципе объем можно фильтровать и без помощи All AllPrice но, тем не менее, 2072 Здесь был максимальный объем предыдущего дня. И также можно еще поставить скейл. Но, ну, я думаю, плюс-минус по объему тоже будет данные те же. Вот. Используйте All Price. Для быстрого нахождения экстремальных уровней дельты вы можете использовать вот этот инструмент. Быстро, просто. Второй. Дополнительный источник уровней – это производный индикатор от профиля объема, называется «Maximum Levels». Я уже добавил здесь три штуки. И здесь уже вот у меня как раз стоит предыдущий день, объем, максимальный уровень. Здесь стоит положительная дельта, стоит отрицательная дельта за прошлый день. Так как мы эти уровни отмечали, так как мы эти уровни уже поотмечали с помощью All Price, вы можете, например, взять здесь текущая неделя текущая неделя, и вот вы видите новые уровни, которые могут оказаться, оказать влияние на рынок. И смотрите, получается, когда вы видите начало дня текущего, допустим, вот здесь, да, вы наблюдаете за рынком, и у вас строится Average Daily Range от нижней границы вверх, вот сюда. И от верхней границы он будет также строиться вниз на это, на это значение. И вы можете уже приблизительно выстроить себе план на день. Вы видите, что очень, например, плотная зона уровней поддержки находится снизу. Есть потенциал движения вверх. Вверху находится уровень в районе 21.44 недельный. И если цена пойдет вверх, то вот эта область, она будет для рынка глобальной целью трендовой. То есть, если вы, например, заняли здесь позицию на покупку, то можете ожидать движения цены в район 21.44-21.58. То есть, здесь дольше в текущем дне уже позицию держать нет смысла. Возможно, на подходе вы уже можете понимать, что позиции можно закрывать проведите исследования сами определитесь я лично провел исследование прошелся по по истории так построил уровни посмотрел и могу сказать наверняка что на это стоит обращать внимание вы можете использовать all price модуль, можете использовать maximum levels. Единственное, в чем разница, чем больше индикаторов вы используете, тем больше вы нагружаете график. Поэтому значение дельт возможно эффективнее построить с помощью уровней, чтобы не загружать индикаторами вашей графики. Особенно если у вас много инструментов, это в любом случае окажет нагрузку на процессор, на компьютер.